Итак, начинаем нашу пресс конференцию посвященную событиям, которые произошли в Соловисском районе, это накрытие наркологической наркоточки, нахождение 22 мешков как бы кондитерского мака, но вот по этому вопросу, по этому факту есть очень много вопросов. Давайте посмотрим, что, что происходило, дедушка с активистами. пока мы рубаем 3 гектара, но в этом виде еще есть, тоже самое, но но мы пока не можем сразу освоить. Через пять лет, когда посадим лес, кромы запутся и будем дальше в какой выращивать лес. Здесь мы вы выращиваем лес, в другом леске рубат, ну, может, либо не подходит, может, жара какая-то, видите, даже деньги. Ну, высыхали. Можно, можно пойти посмотреть по крому дереву, когда сухая крова, процедуры очищается, нарезается у области вот будет через два метра, через четыре метра. Ну, сажается опять же, ну я так думаю, что будем тут, будем тут, сажать проект составляется, но все будем стараться, посадить. Надо усилий в этом, поэтому можно посадить. То самое большее ну, через год, еще на бирже торговли через год, там, договора с этим приезжают. Ну, через вот, мы опять же поедем, процессом, там приезжают, приезжают. <связываются> а, а, то есть, что называется реализация? Реализация через набирку. Я не знаю, что такое, что ледит на макове, а где можно было купить, просто чистого обычного мака. Я вот рецепт, потому что уже танцы, я так сказать, вы, мы, а не. А Я не могу. я Субтитры See you Харьковщина. Значит, лес выпиливают незаконно на том основании, что какой -то, в какой-то период времени был отщепнут от Дирачевского района и переведен в Ленинский, значит, вот этот кусок земли. Значит, этого никто, соответственно, не знал, мы узнали уже, когда приехали непосредственно на место. Значит, нарушения были вкратце такими. Зарегистрирована одна бензопила, было три как мелкие плюсы. Да, одна, по факту, три. Я раз, два, три их зафиксировал. И сухостоя там, ну, один процент. То есть это все здоровые деревья. Тоже их практически все фотографировал. И они сразу же выжигали там на месте, то есть пеньки, ну, как бы металлические следы. Что еще по лесу. То есть сразу, я провожал их, сразу они везли его на мебельную фабрику в Солоницабе то есть нарушение достаточно, думаю, серьезное, если разобраться еще в тех документах, которые они предоставляли, то есть дать им грамотным юристам, то, я думаю, там еще найдется нарушение. Вы в лес? Да, естественно. Кон... Да. Как это Все зафиксировали, пообещали разобраться. Да, но... Я точно. уверен, что они были заранее осведомлены, они это знали, то есть вообще это санитарная вырубка, но по факту это одна из многочисленных коррупционных схем, которые процветают и процветают в большом объеме. Это большие деньги. За большими деньгами всегда стоят большие люди. Терпят ну, обычные жители Которым допустим И так уровень экологии Это же все влияет на уровень экологии правильно, То есть дерево дает нам свежий воздух. И Я дополню еще значит Там значит, захоронение Места расстрелов еще с войны Великой Памятник стоит Там большое количество было зарыто Может и до сих пор есть снарядов Боеприпасов И что еще Именно, лесу, да? Да, именно вот там да, именно в этом лесу. И, и, плюс, и плюс там, значит, рядом поселок Серяки, это элитный поселок, то есть сотка там примерно стоит, ну, как на Флоринке, на Родычах. То есть дальше этот лес, понятно, засаживаться не будет, а как бы его с молотка, я думаю, и, это мое предположение, но ну, я думаю, поделят на участке, потому что... по факту это лес в Ленинский район уже города Харьков? Да, то, да. Не из области, а в предпринимание местных. То есть, когда это было сделано, это неизвестно. Ну, плюс еще выгодный бизнес, продажа сейчас дров. Когда я первый раз подъехал... Ну, начальный этап – это продажа дров, потом продажа земельного участка, я так думаю, последует. И я абсолютно не удивлюсь, если через год, через два мы там увидим какой-нибудь красивый стоящий Когда я туда подъехал первый раз, ко мне подошла сразу, ну, я подъехал и начал снимать. Значит, ко мне сразу же останавливается машина, подходит женщина и спрашивает, почем, мне нужно 5 кубов леса. Почем? Я говорю, То я как бы не торгую, идите спросите у ребят. То есть вот так вот. То есть они с места сразу торговали. Вот, по лесу все. Но есть какой-то какой, который будет за этим Конечно, мы сейчас пытаемся, и, ну, как бы, тут есть две вещи, вот, если, допустим, не брать в учет всю бюрократию, как бы, бумаги, то есть у нас есть реально эффективные методы борьбы. Громада хочет контролировать. Плюс мы, ну, как бы, я уверен в этом, что все жители, ну, местные, они нас поддерживают всецело, то есть полностью. Есть, конечно, я сам местный житель, и в эту всю ситуацию я просто ехал с работы, увидел, mm -hmm. подошел, и я понял, что действительно нужно что-то делать. Чтобы что-то ну, получилось, надо всегда с чего-то начинать. Я там родился, вы, вырос в этом и лесу. И у меня маленький ребенок есть, у Андрея маленький ребенок, мы там растим детей. то есть и Мы хотим, чтобы ну, хоть что-то стало лучше, mm -hmm. и пытаемся для этого что-то делать. А, то есть вас конечно, мы, все да. цело. Ну, местными? Наемная бригада, наемная бригада да. работающая, я так понимаю, то ли по договору, то ли по контракту. Опять же, там были нарушения по, да и по технике безопасности, и по накладной, которая у них там была, или как ее там правильно обозвать, в которой было прописано 4 человека рабочих, там одна бензопила, там средства защиты, там те же каски или еще какие-то. Тем не менее, по факту, у людей было на порядок больше, пил было 3 штуки. Об этом Андрей уже говорил. Ну там Начиная от самых мелких нарушений и туда выше Конечно, уже было достаточно. Совокупность большая нарушение. Человек это там человек Все это прекрасно понимают. Это знают местные жители. Это знаем мы, я думаю, и для вас. Это, мы, думаю, тоже вы как здраво Все это понимаете. понимаете. Да. А вечером Конечно. возят на мебельную. Людям продают просто вот, вот так вот продают это, эти дрова. Просто у нас нет реально доказательств, но из слух, ну, как бы по слухам очевидцев всех, ну, то есть это все ну, продается, А так как сейчас дерево нет, ну, с га нижней нижней стоимостью га нижней. газа больш, большим спросом пользуются. Сейчас люди в основном сейчас переходят на дрова. То есть это ну, довольно-таки. А лесники что говорят? Лесники молчат. Лесники, лесники либо молчат, отмалчиваются, ссылаясь на то, что вот у нас есть начальство, все вопросы к нему. Не хотят конечно, лишний раз говорить, чтобы как-то себя не скомпрометировать. То есть ну, вот, вот так вот они или будут избегать всяческих встреч с активистами. Ну я как психолог могу, я могу сказать, что у него глаза не вот так вот бегали, когда он отвечал. Конечно, на вопросы. конечно, а бегали. Я прошу, я прошу вас, давайте приверемся. Мы выглядим на спрячься, потому что никто не забудет с микрофоном. И на низу так, давайте теперь вторая ситуация. Итак, магазин «Богдан», «Солоницевка». Хорошо, скажи мне, давайте я начну. Проблема стоит постоянно. Реально все жители поселка об этом знают. Все видят в очередь, как каждый день, как по расписанию. Вот в определенное время определенный круг лиц, это наркоманы действующие, ходят туда за маком, за растворителям и там все настолько у них налажено честно просто диву даюсь реально Может, вы... смотрит сквозь пальцы вот так на это уже там все проплачивается люди то есть уже ну, жалобы поступали неоднократно никакой реакции в этом случае ну как бы мы понимаем что либо что-то делать а если это делать в правовом поле то ну Сами, чтобы прекрасно понимаете, что ничего не получится. Получается. Мы просто решили действовать. Действовать, ну, как мы считаем, эффективно, то есть попытаться это все прикрыть. Вот. Это было очень давно, это было всем известно, но вот мы из чего-то начали. Люди тоже все, то есть тут в этом случае, допустим, если брать в руку леса и, допустим, этот инцидент, в этом случае ну, поддержка людей была просто колоссальная, просто колоссальная. Начиная от детей, которым 5 лет, заканчивая бабушкам, которым 60. То есть это уже как бы я считаю, что выражает ну, все целую да, поддержку населения. И люди сходились сами, просто э, услышали от кого-то, пришли, услышали, и пришли, потому что все и хотели... Было уже много людей, да, очень да, Было тючу. Около 300-400 людей э, просто 4 -4 которые пришли 4 -4. поддержать и именно просто решить эту проблему. Просто люди много как бы, хотели сделать, но они не видели поддержки, к которой можно примкнуть, то есть реальную mm -hmm. силу, к которой можно примкнуть и которая что-то сделает. Потому что и угрозы одно, неоднократно сыпались, и даже в тот момент, когда мы это делали, нам предлагались деньги, я так сразу сказал, вот сейчас сказали, чтобы вот я ушел, дают тысячу долларов, просто чтобы я ушел. Вот предлагали это при всех, я ну, ни от кого ничего не скрывал, а сказал, вот только что предложили деньги, это ну, на камеру говорил, все, то есть, но мы реально <как> хотим положить этому край. Вот именно. В этот момент, именно сейчас мы хотим действовать, хотим мы просто положить этому правильному. Здесь правиль. и сейчас. Значит, Эй, это... Значит, еще я хочу дополнить. Бегу на пробежке, в дереве торчат шприцы. Иду с малышом гулять, на аллее без колпачков валяются эти шприцы. Иду на я прихожу на спорткомплекс. Отжиматься валяются вот такие вот, вот такие тоже, два шприца. То есть масштабы нет. в Солонице, ну это понятно, о какой культуре речь. Там мазов не хватает, даже в мусорку. Дошло И до того... Сказать, что... Андрей, а вы не пытались вот, найти тех людей, вы же знаете, все это все местные жители, вы же знаете, кто колется. Конечно. Всех, Конечно. многих знаем, да. Ну так это же уже как-то влиять на их, не просто поговорить. Сейчас. Просто раз поговорить, разговора с ними Но, не о чем говорить, есть, как... Общаюсь я с этими людьми ну как бы сейчас уже намного меньше, ну чисто по породу этой деятельности. Спрашиваю, почему, как, для чего, зачем, как они видят выход из этой ситуации. Вот э, ни один человек мне сказал, что если не будет здесь этой семечки и в округе, ну, округи, да, допустим, это Холодная гора, то есть Центральный рынок, чтобы это было менее доступным. Потому что если сейчас просто его под ноги рубаря так разбросать его, да вот оно, хочу, ну, бери, не хочу, то есть... Естественно, проблема останется. Просто если убрать это, этого не будет. Меньше, допустим, будут люди как-то, то есть уже можно будет как-то реперлигироваться. А это уже становится заметно. С каждым годом их становится все больше, больше и больше. И приобретают в Солоницевке это... очень больших масштабов. Вы обнаружили одну точку, я бы сказал, две. Две. две. точки. Две. Сколько еще таких точек? Ну, около десятка точно, по Хайкову? аптеки. Нет, нет, нет, нет именно, именно по Солоницевке. По Солоницевке. Солоницевке. Солоницевка перечная, то есть ближайшие районы там около наверное, 10. Ну, я 10, так да, подозреваю, 10. что кто-то крупный один, значит, занимается всем этим, а остальным дает на реализацию. Как такая вот сеть. А, может, а как вот именно там рассчитывается учитель участковые милиции? Как, как вообще они относятся? То есть вы заставляете ли вы их это делать или они сами что-то делают? Как вообще вот ситуация с теми, кто должен... Я, пожалуйста. Смотрите, ситуация как бы в следующем, как вы, ну, я знаю, как оно есть, я думаю, не секрет для каждого из присутствующих, как оно есть. Если деньги платятся человеку, то человек держит язык за зубами, на некоторые вещи смотрит сквозь пальцы. Это всегда было, оно так и есть, и когда пришли туда милиционеры, ну все видели, все по ним видели, что они все знают, это каждому это ежу было понятно. Но, ну, говоря, мы вызвали тех милиционеров, которые покрывают, и их же заставили оформлять. И на провокационные вопросы, когда, допустим, мы спрашивали в присутствии журналистов у хозяйки, скажите, пожалуйста, кто вас скрышует, кому вы даете деньги? Милиционер просто сделал вот так. Он думал, что если сейчас это скажется на камеру, ну... Хозяйка заявила... Да, да это ну, как бы повезло. Это может, мало было... произойти, потому что хозяйку, когда наконец-то привезли на место происшествия, она, оказывается, дома праздновала в этот момент какое-то там семейное торжество и была немножко на <связь> подпитии, на веселе. <связь> и все. И не могу сказать, что очень, скажем так держала язык за зубами. Очень многое было сказано, лишнего сказано не с ее раз, стороны. Не раз ее... Торговала, Я торгую сейчас... и буду торговать. Скажите, действий, кто были эти форме, с которыми Сергей... С черной форме это были люди, представители из коммерческой охраны, договор у которых заключен с этим магазином на оказание услуг. То есть, естественно, реакция продавцов и хозяйки магазина, это они вызвали охрану. Все. Ну, на месте, естественно, разобрались, там было все в порядке, они потом еще и были как понятые, опрашивали их и все остальное. Что я хочу добавить по как говорится, сути изложенного. На самом деле проблема очень широкая и не только в той же Солоницевке или в Харькове, Харьковской области, она Собрали. очень болезненная по всей территории Украины. И проблема заключается в том, что с одной стороны бороться с этим нужно, все-таки наркомания – это достаточно серьезная проблема нашего времени. И так как мы выступаем в первую очередь за здоровый образ жизни, в первую очередь среди молодых ребят. Но есть один маленький нюанс. Это на законодательном уровне присутствующая так называемая дырка в законодательстве, которая позволяет абсолютно на законных основаниях завозить эту семечку маковую и торговать ею. Для того, чтобы на данный момент доказать, что эта семечка является там наркосодержащей, а не кондитерской, там, это нужно ее отдавать на экспертизу, которая стоит денег. Экспертиза занимает определенное время, которого тоже не всегда хватает. То есть это достаточно длительная и сложная процедура для того, чтобы доказать, что это действительно наркосодержащее вещество, похожее на маковую семечку. И, соответственно, уже принимать необходимые меры со стороны правоохранительных органов. Вот то, о чем мы говорим давно, и то, что мы пытаемся донести, в первую очередь, не только до общественности, но и до высших представителей правоохранительных органов, той же прокуратуры и МВД, что этот вопрос нужно решать на законодательном уровне непосредственно в Киеве. Уже не у нас, не в Харькове, потому что борьба с нашей стороны, с этим маком, с торговлей, этим семечкой будет продолжаться по-любому. Не всем это будет нравиться, далеко не все будет проходить гладко, я это прекрасно понимаю, проблемы будут всегда. Но тем не менее борьба будет продолжаться, это наша принципиальная позиция. Для того, чтобы найти правильное решение этого вопроса, это нужно решать именно на законодательном уровне. Однозначно. И, что хотел добавить, на самом деле, вот эта проблема, ну, так как я понял, волнует, наверное, только нас. Вот. Те люди, которые должны этим заниматься, которые за это получают деньги и все, да, они не занимаются этим вообще, а наоборот получается от этого деньги. Они должны с этим бороться, они способствуют. Ну, и реально эта проблема, реально здоровая всей нации. Подрастающего поколения, которое смотрит, это, думает об этом, и потом ну, в скором времени перед ними станет выбор, а не попробовать ли это самому, и это самое страшное. Бабушки, которые, допустим, смотрят на своих внуков, детей и видят это все. Это огромная проблема, ну, это просто ужас для семьи, когда вот, есть какой-то наркоман. Вот, но этим никто не занимается вообще. И вот эта ситуация получилась просто, вот, как сели, поговорили, а давай с этим будем бороться, а давай. Я хочу добавить, значит, еще как бы проводился такой эксперимент небольшой, со слов тоже одного наркозалежного, значит, объясняет как, вот этот, который мак растет на огороде, с него вытрушают семечку, варят, колятся, ноль, а вот этот, который продается в магазине, почему-то дает какой-то наркотический эффект, возможно, что его напыляют, опыляют чем-то, то есть тоже такой момент есть. Спасибо, еще вопросы. Не стесняйтесь, чего задавать. Я, допустим, думал, что вы зададите мне вопрос, допустим, что предложить взамен. Да, потому что как бы там всех как бы там так, так тоже нельзя. Нужно что-то наркоманов значит, предлагать, какую-то, допустим, я знаю, в Полтаве есть заменительная терапия. Но это тоже не годится, это не возвращается к этому. Но как-то нужно, значит, реабилитационные центры, либо на основе там свидетелей еговых есть центры, чем они там занимаются ну я к примеру говорю. Да, давайте, да. Да. Проблема чуть -чуть То есть там. их же что... Проблема... не Проблема. просто, Скажи как вы... У вас в Салницерке есть ли люди, которые просто выращивают себе мак и эту семечку продают? Нет нет? То есть, нет есть однозначно. Магазины, э, только, при... про... конечно, э, спрос создает предложение, и наоборот, это закон рынка. Скорее если всего, это лаборатория. Так, когда оно килограммами продается, в таких сумасшедших объемах, что просто, на ну, где удаешься, и никто не будет этим заниматься, легче пойти и купить это в магазине, если это все доступно, вот. бери не хочу. Ваши дальнейшие действия, вот, скажем, вы сейчас скрыли две точки, вы Бороться. опубличили эту информацию. Знаете, что еще есть восемь, дальше что может происходить? Будем... Хотим, значит, ассорредок общественной организации создавать по поводу охраны и громадского порядка mm -hmm. и таким образом контролировать там, и милицию, и те же самые точки, и тех же самых наркоманов, ну, только согласно законодательству Украины. Не только, допустим, эта проблема наркомании, у нас еще есть и игровые автоматы, которые абсолютно сейчас нелегальны, но открыты при этом, и там играют дети, которые даже 18 лет нету. Они приходят, и ставить деньги, которые мама на булочку дает, он идет там, в игровые автоматы, тратит их. Муж возвращается в семью, у него думает, ну, дети ждут, он зашел в эти игровые автоматы, просадил там зарплату, все абсолютно. Ну, то есть беззаконие, уровень беззакония просто зашкаливает. И те люди, которые действительно могут эффективно с этим бороться. Они вне правового поля, хотя у них есть желание. Да, а те люди, которые должны с этим бороться, закрывают на глаза, на это берут деньги. Вопрос. Сланицык – это Дергачевский район. Так точно. Вы да, обращались непосредственно к, к району администрации Дергачевского района? Да, естественно. Мы сразу же поставили в известность Сан, Сан Саныча Политуху да, о том, что вот на его территории, скажем так, с нашей стороны проводятся подобные действия. И могу сказать, что с его стороны мы встретили абсолютное понимание и взаимодействие. То есть в этом вопросе он с нами сотрудничал на всю катушку, как говорят. Могу ли я спросить вот такой вопрос? А Сограничете ли Вы сделать некую народную дружину, которая будет круглосуточно скажем, ну, присутствовать? Это вот в районе, уже ну, Да, в перспективе. пресекать, потому что... В перспективе есть такие планы, но я бы не хотел их более детально затраивать, чтобы, как говорится, не, не раскрывать карты. Хорошо, тогда да. скажите, вот ту начальницу этой точки, которая приезжала, что она сказала такого, что нельзя было быдло? Что она сказала? Давай я расскажу, а то я знаю, что ты сейчас не сдерживаешь Я торговал, торгую и буду торговать. Это и есть, еще она вот. всех собравшихся назвала быдлом. Ну, люди, которые говорят, ей, давай по-человечески, просто по-человечески, ну не надо торговать, ну это ж наш поселок. Палим сейчас, жизнь. говорим это все, и закрывается. А человек настолько алочный, и погубил уже не одну судьбу, и реально, если ну, брать говорить такими вещами, просто простыми, торгует смертью. Потому что у них... Много было сказано нецензурных слов, много оскорблений было сказано. Там были даже несколько моментов таких, когда нам самим приходилось, что называется, ее вытягивать из толпы, потому что реально могло уже самосудия. дойти до мордобоя, до самосуда. То есть ее уже, можно сказать, приходилось спасать. Поведение ее, конечно, провоцировало общественность очень сильно провоцировала. Она была пьяная, и когда приехала, она еще дальше начала пить, пыталась, ну, предлагала да, выпить да. И сотрудникам милиции. Нам говорит: давай сейчас выпьем, вот, все обсудим так вот, давай. Я говорю, не, ну, честно, не хочу, я, я борюсь с этим, а вы мне предлагаете. Вот, то есть, она ко всему не то, что несерьезно отнеслась, она понимала это все. И э, я приехал, изначально мы приехали к ней домой, у нее огромный особняк. Я теперь понимаю, на какие деньги это все было построено. Примерно мы знали объемы, потом расспросили, получается ее взять, а он это все как бы контролировал. Расспросили, в каких объемах они продают, в каких, по какой цене ее закупают, по какой они ее перепродают. Там зафиксировалась розничная цена. Маг такой-то, такой-то, 130 гривен килограмм просто она не хотела отпускать эти деньги эту схему допустим реально у нее много было видов товара там магазин большой но если брать при прибыль, то 70 процентов прибыли от всего магазина это была конкретно вот одна продукция мак не, не пакетированный маг, допустим да который для булочек то есть она мотивировала это тем что это маг, мы тут печем булочки хотя там кроме микроволновки мы ничего не увидели Хлеб то есть да, а реально хреб. объемы были такие, что можно было кормить всю солоницу, по этими Вообще, это, значит, первый, все с огоньцами получается, что первый был магазин Богдан, а второй был магазин а Солнечный да, да, э, да, когда уже подтянулись активисты то есть я у меня очень много знакомых я занимался раньше спортом довольно таки продолжительное время и соответственно общаюсь со всеми как бы, спортсменами вот и Позвонил, сказал, ребята, подходите, давайте вот сейчас сделаем то, что за нам, нам потом будет не стыдно детям глаза посмотрите, и чем мы будем гордиться. И откликнулось очень много людей, кто-то пришел с женами, кто-то с детьми, кто-то бабушку привел. Э, люди собрались и сказали, вот давайте, вот у нас сейчас есть здесь мы здесь делали, да, допустим, какие-то действия. И люди это увидели и до сих пор там не торгуют. Вот до сих пор пока это сдерживают как-то. Это, получается, семейный бизнес был, Да, да, Фактически да, да. И самое, самое страшное, что мне не понравилось, сын хозяйки учится на прокурорском факультете в Юрокадемии. Это в Богдане. В Богдане, да. И, наверное, на вот эти деньги он учится. То есть, может кто-то человек честный был и хотел стать прокурором, но у него нет денег. А тут человек, который зарабатывает на наркоте, идет прокурором. Вот, вот так вот мы живем. Потом, соответственно, как он будет реагировать как-то, как он будет вообще закон собрать системы. А, ну, были случаи, когда лице на накрывали точки продажи, тоже постоянно вызывали милицию, они обещали разобраться, брали на экспертизу. Вы отслеживаете, вообще, как это будет расследование, продают ли маг на тех же точках э, сейчас? Скажу так, мы пытаемся, конечно, отслеживать, каким образом продвигаются эти дела, но, опять же, правоохранительные органы, они как бы не отчитываются перед нами. Какие-то официальные запросы мы, конечно, вправе направлять им, но, опять же, бюрократическая машина у нас никуда не девалась, она работает на полную катушку. Естественно, по точкам, которые мы уже закрывали, мы стараемся отслеживать, продолжается ли торговля, либо нет. Разные факты, разная информация поступает, но все равно мы продолжаем движение и работу в этом направлении. В основном, в основном э, все сводится к тому, что, опять же, на абсолютно законном основании точка продолжает торговать, потому что в юридическом плане этим людям особо нечего предъявить. Это то, о чем я говорю, что эти вопросы нужно решать на законодательном уровне. То, что активисты, и мы в том числе пытаемся бороться с этим, это все хорошо, это все понятно. Но эта борьба с ветряными мельницами, она будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока это конкретно на законодательном уровне не будет прописано. Какую бы от себя формулировку вы бы сделали в законе? от себя не знаю пусть этим занимаются более сведущие люди чего не хватает, чего Я, вот, не допустим, хватает? запретить все сделал. первоначально Взял вот конкретно вот это Нет, все запретить его. все он, это он взял не взял выход экспертизу. если это является наркотиком Что прописать хорошо. запретить вот, как какая-то ли служба или допустим есть у нас одно да посмотрел наркотик запретить сразу запросы на конкретно по поводу этой продукции запретить потом следующее там растворитель составляющая этого наркотика да у нас есть видеозапись в которой наркоман берет один ингредиент второй идет варит это все абсолютно нормально кондитерский, кондитерский. именно, да. именно да. вот этот масс именно вот в этом магазине и который сам говорит потом после этого ребята да очень хочется мне этим не заниматься но ну, не могу я не хватает у меня силы воли помогите мне с этим Побороться. Помогите, и мы боремся, и таких очень много. И оно только распространяется, это как вирус какой-то, честно. Потому что там вот будут идти в компании 5 наркоманов, один нормальный, они так походят месяц, как вы думаете, кем станет этот ну, человек? Я думаю, наркоманом с вероятностью 95%, 100%. Спасибо. Вопросы? Все. Благодарю вас за вашу деятельность. Надеюсь, что вы пресечете накормление. Будем стараться, да. Будем работать. Я вам спасибо за внимание большое.